Офигенная новость, друзья бравлеры, сегодня у нас. Разработчики рассказали про очередное обновление в Brawl Stars, которое будет включать в себя совершенно новые скины, новый игровой режим, а также совершенно нового бравлера под названием Мистер Пи, или же Пингвин, с его уникальной атакой, суператакой и звездной силой. Ну и а обо всем поподробнее здесь и сейчас я непременно вам расскажу. Во-первых, успели вы заметить или же нет, но были так нехило переработаны игровые локации. Я не знаю, новая это батл-зона из нового события, ну или так будут выглядеть теперь совершенно все уровни, состоящие из каких-то, видимо, неразрушаемых блоков, совершенно новая травка. Как по мне, так она стала еще немного зеленее обычного, но не факт, друзья. Во-вторых, нам завезут несколько совершенно новых скинов для наших уже существующих бравлеров. Это вот такой вот новый скин для Биби в фиолетово-розовых тонах, где наша Биби с огромным мечом, но как по мне, так себе выглядит не очень. А что вы думаете по этому поводу, дорогие зрители? Напишите, пожалуйста, в комментах, понравился ли вам скин на Биби. А второй же скин у нас на Тару, где она в каком-то одеянии уличного ниндзя бойца Выглядит довольно брутально и круто, а как считаете вы, друзья? Достаточно эпичный и сочный скин. Получит наш торговый автомат под названием 8 бит. В каких-то ядовитых тонах, а и вместо стандартных ног у него как будто бы лапы паука. Блин, я уже хочу себе такой офигенный скин. А как же вы, дорогие зрители, хотели ли вы себе такой скин? Напишите, пожалуйста, в комментариях свое мнение по этому поводу. Еще, я так понимаю, к празднику Дню Святого Валентина приготовят совершенно новый скин для Пайпер. Но разработчики нам не, не сказали, какой точно это будет скин и оставили за собой интрижку. Поэтому, друзья, будем ждать с нетерпением, что же за скин нас ожидает за Пайпер. Еще один скин получит Нита. Тут она будет представлена в виде коалы с вот таким вот куала медведем Выглядит достаточно тоже неплохо. И если честно, я бы хотел себе, ребятки, такой скин на Ниту. А как же вы, дорогие друзья? Хотели бы такой скин или же нет, напишите пожалуйста в комментах Еще немножко информации про полоску нашего прогресса То есть когда мы достигли максимума, разработчики планируют, пров... планируют вести ее продолжение И просто по достижении определенного количества очков мы будем получать мегабоксы и опыт для наших с вами бравлеров как по мне, так это очень круто, потому что при достижении максимума ты уже не знаешь, куда дальше расти А мотивация, куда расти, ребятки, теперь у нас будет обязательно Ну, естественно, разработчики сказали про новый игровой режим Это у нас горячая зона, где, по всей видимости, нам предстоит отстаивать определенную область э, И копить какие-то, наверное, очки за то, что мы там много находимся, отбиваемся от других бравлеров И тогда наша команда победит Лично такое, значит, мое впечатление по увидению но, как говорится, большего сказано не было и остается нам только лишь додумывать. Ну и, конечно же, вишенкой на торте нашего сегодняшнего апдейта в Brawl Stars станет новый совершенно бравлер под кодовым названием Мистер Пи. Как мы видим, это у нас боец-пингвин, который стреляет во своего врага вот такими вот шарами энергии, да, которые у нас отскакивают и, видимо, атакуют несколько раз. Про, по поводу его суператаки не было сказано совершенно ничего. А, но известно лишь то, что суператака будет состоять из выпуска нескольких пингвинов цель, которые будут, видимо, дамажить эту цель. А, на самом деле звучит многообещающе, если честно. Честно, я уже, ребятки, хочу себе в копилку этого замечательного бравлера. Также этому бравлеру, мистеру Пи, будет доступен совершенно новый и уникальный скин под названием Агент Пи. Да, на самом деле, как-то клево получается, я уже себе хочу этого бравлера. А как же вы, дорогие друзья? Напишите, пожалуйста, свои комментарии по этому поводу. Лично мне кажется, что новое обновление будет очень многообещающим и ярким. По сравнению с теми, что были до этого И лично я, естественно, буду ждать И мне с нетерпением хочется поиграть за этого совершенно нового агента Мистера АПИ Ну а что же думаете вы по этому поводу, дорогие телезрители? Пишите, пожалуйста, свои комментарии э, Задавайте свои вопросы Я постараюсь непременно на них ответить Играйте только в самые крутые топовые игры Всем приятного геймплея! Ну а если ты досмотрел до конца И написал в комментариях правильное предложение из слов, что я размещал в этом видео То поздравляю тебя И, возможно, в следующем видео именно ты